Во время операции, а длится она, напомню, 25 секунд, пациент видит только зеленый огонек. А вот то, что видит в этот момент врач. Медленно сужающееся кольцо это миллионы микроимпульсов лазера, вырезающие нижнюю поверхность лентикулы. Затем внутри роговицы вырезается ее верхняя часть. Завершающий этап работы лазера прокладка туннеля шириной 2-2,5 мм через который лентикула будет выниматься из глаза. На этом лазерная установка свою работу заканчивает. Теперь все зависит от рук хирурга. Специальным шпателем линза окончательно отделяется от прилежащих тканей стромы и извлекается наружу пинцетом. Образовавшаяся полость промывается физраствором. Чтобы не осталось микроскладок, роговица разглаживается вручную. На этом все. Пациент встает, моргает и идет домой. А это то, что можно забрать с собой после операции в качестве сувенира. Опция для смелых и небрезгливых пациентов. Удаленная часть роговицы помещается в стерильную пробирку. Вот она, тончайшая пленка, которая отделяет многих людей от идеального зрения. Долгими зимними вечерами на нее можно смотреть новыми глазами и думать о том, как сложно устроено наше зрение и как просто стало его корректировать при помощи лазера. Через два часа после операции в глазах не остается никакого дискомфорта, ведь повреждения эпителия в данном случае минимальны. Всего один разрез в 2,5 мм. В отличие от других методик, где срезается флэп с окружностью в 20 мм или выпариваются лазером ткани роговицы. Но и после смайл-процедуры есть свои ограничения. В день операции не рекомендуется тереть глаза, посещать сауну и бассейн. А вот сутки спустя уже можно все – плавать, наносить косметику, работать за компьютером и водить автомобиль. В обширном списке самых странных человеческих фобий я не нашла боязни лазера. Но мой опыт подсказывает, что такая фобия существует. Основана она зачастую на мифах и на недостаточном понимании того, как работают современные лазеры. Мне, например, часто задают вопрос о том, что будет, если во время операции отвести глаз в сторону. Отвечаю. В этом случае лазер остановится и продолжит свою работу после возвращения в нужное положение. После каждого включения лазерная система выполняет самодиагностику. Так что если произойдет сбой в программе, операция просто не начнется. На случай отключения электропитания предусмотрены мощные аккумуляторы. Их заряда хватит на то, чтобы закончить вмешательство. Популярен миф о том, что коррекцию зрения нельзя делать до рождения ребенка поскольку возможны осложнения. Но это не так. Любой метод лазерной коррекции не влияет на роды никак. И даже наличие крышечки не является противопоказанием. Одно только но. Операция не делается в период беременности и кормления груди из-за нестабильного гормонального фона. Лазерная коррекция делается в большинстве случаев один раз и на всю жизнь. Но иногда из-за особенностей организма пациента требуется дополнительная операция. Часто ли такое бывает? В одном случае из двухсот. Такова международная статистика. В моей практике это один эпизод на тысячу коррекций. По-английски «декоррекция» называется enhancement, «улучшение». И в нашей клинике проводится бесплатно. Несмотря на очевидные преимущества СМАЙЛ, эта операция подходит не всем. Если в есть грубые рубцы, то придется использовать вариант 30-летней давности – фоторефрактивную кератектомию. В некоторых случаях на помощь приходит и стальной кератом. Таким образом, в современных клиниках самые передовые лазерные технологии прекрасно уживаются со старыми проверенными методиками. По крайней мере, пока. Лазер способен не только выжигать, рассекать, испарять ткань, Луч малой мощности дает и хороший терапевтический эффект, то есть может лечить. Например, роговицу. Для этого используют аппараты с низкоинтенсивным инфракрасным излучением. Вот как они выглядят. По гибкому световоду излучение подается на манипулятор, который вплотную придвигается к глазу. Никаких ощущений во время процедуры пациент не испытывает. Чтобы добиться результата, надо пройти около 10 процедур лазерной стимуляции. Они имеют минимум противопоказаний и подходят даже для маленьких детей. Под влиянием лазера происходит расслабление мышечных волокон и расширение сосудов, улучшается отток лимфы и метаболизм в клетках сетчатки. Излучение оказывает противовоспалительный эффект и запускает регенерацию тканей. В последние годы в руках офтальмологов появились уникальные инструменты, позволяющие проводить бесконтактные и сверхточные операции. И я уверена, рано или поздно лазерные системы возьмут на себя и диагностику всех глазных болезней, а все операции будут проходить вообще без разрезов. Благодаря новым технологиям зрение будет возвращаться быстро и без безболезненно. Сегодня это кажется нереальным, но лазерные технологии совершенствуются, что называется, на глазах. И всего через несколько лет они могут измениться до неузнаваемости. Что ж, поживем, увидим.